Всем приветик! Сегодня будет обзор пассианса египетского. Так, давайте посмотрим. Так, вот сама упаковка. Тут обозначение Из за них карт. Так, упаковка была вот так сложна. Вот сюда карточки одевались. Вот. Смотрим. Пассианс египетский. Так, комплект. 20 карт. Город Саратов. Производитель, я так понимаю. Открываем. И тут вот, обозначение. Плохо, конечно, что нет именно обозначения самих картин. Или же могли бы сделать, знаете, как сейчас я вот найду, хотя бы одну картинку. Я поняла это со временем, что цифры это не просто так, чтобы знать, да, какое количество. Так, сейчас. А, тут вот 3, 4. Вот. Тут, наверное, сходим. Вот картинка. Было бы здорово, если бы вот картинка и тут вот была бы рядышком циферка. И вот здесь вот на рисунке видим крокодил. Вот. Тут. Где он, где-где? Вот он, крокодил. То есть никаких цифр нет. Сложно догадаться по другим описаниям, когда вот если кто-то захочет приобрести пассианс. Вот, например, разного выдают вот обозначение. Вот сейчас я еще картинку найду. Совпадающую. Какую-нибудь. Вот, 7-8. Так что тут у нас важно совпасть. О, у ну, нас стрелы, стрелы. Такой важно, Давайте другую картинку. Так, а вот 16-17. Вот, например, вот это обозначение. Сложно понять, да, что это? Сундук, ящик. Вот. Также вот эти картинки. Вот эти, вот эти. вот. Очень сложно понять. Вот. Вот, вот. Тут столько много разных картинок, о которых даже можно и не знать. Вот очень много разных. Вот еще. Очень сложно понять, что сами картинки могут обозначать. Ну, вот это вот. Как бы понятно, да? Глаз. Слеза. Благо для глаз. Вот тебе сейчас вот, например, вот этот знак. Вот лично я, я не знала, что это за знак. Мне сложно было вот понять, что здесь нарисовано, что это обозначает, чтобы тут найти из списка. Вообще, вот тут, тут вот получается не то, что как бы недочет, а не внимание к тому, что сложно вот так вот самим понять, самой понять. Лично мне было сложно понять вот эти все описания. Некоторые описания, да, возможно, я какие-то описания, ну вот увидела картинку, вот, например, кошка, ее сложно, да. Тут гуси, цветок, лошадка. А вот все остальные другие вот. Я не могла понять, что они могут означать. Вот серьезно, правда. Для меня сложно было. Нужно обязательно. Для понимания того, что значит картинки, надо обращаться в интернет. Прям удивительно. Было бы проще, если бы рядышком писали цифру, чтобы точно знать. А не вот так. Чтобы искать самой. Так, сейчас я их номером развожу. Так, начнем. Вот. Проверяем по цифрам. Цифры я поняла, что они обязательно могут совпадать. Вот. Цифра 1 и 2. Вот они могут совпадать. Обязательно будет. Вот из четырех сторон. Вот с этих четырех, раз, два, три, четыре. Обязательно будет совпадение. пазов сложится. Вот первая картинка. Прям пронумерованная. Два. Значит, сами карточки не пронумеровали, да? Подсказка для того, чтобы вот так разложить, посмотреть. Ага, где будут совпадения также само количество карточек проще, да, считать, проще смотреть, считать не надо даже, а цифры поставить именно вот с этой стороны вот рядышком хотя бы вот, чтобы обвести и поставить цифры вот так вот на предметы вот рядом прям с предметами, и это вот было видимо не прям так сложно, а невозможно, наверное. Конечно, я поставила бы, бы отзыв, если бы это было приложением в телефоне, я поставила отзыв именно о том, что невозможно понять картинку, к какому обозначению относится, что значит, означает картинка, потому что не совсем картинками я знакома, я практически даже больше половины тут не знаю картинок. Вот в этом минус. Плюс пронумерованы. Также плюс то, что две половинки можно вот их соединить. Вот две половинки, и сразу можно понять. Давайте, знаете как? Я вам покажу. Так, упаковку я вам показала. Она, давайте я ее вообще полностью сложу. Вот так вот. Она была склеенная. Так, сейчас сложу. Как изначально, вообще в каком виде был пассианс. Итак, ну тут естественно склеено. Вот в таком виде пассианс. Вот он. Пассианс египетский. Дело даже не в том, как вот было бы хорошо склеено или как вплотную. Вот, так. дело в том, что любое, вот, любая вот карточка она может выпасть. Можно было бы что-нибудь вот еще бы сюда положить вот так. Давайте так. Плюс маленькая, вот ладошка помещается, то есть с собой ее везде легко брать. Очень компактная. Плюс смотрим упаковки. Есть описание, как раскладывать. Комплект. Также вот компания. Где произведено в России? Пассиянский египетский. Минус нету здесь, Не доупаковали. То есть они спокойно. Так, художник, бордей и А. Это художник. Также является это все картонкой. Быстро можете стереться, вот тут вот уже можно увидеть, как изнашивается. Вот Сокнуто, Минус, конечно, в этом. Если бы сделали именно. Не то, что с хорошего материала, а хотя бы тоненьким слоем. Хотя бы как я вот скотчем сделала. Я скотчем именно сделала... Давайте я сейчас вытащу. Вот так, например. Вот. Достаточно легко можно положить, вытащить. Вот. Также они могут легко упасть. Я скотчем оклеила им именно обозначение, чтобы не стирались. Потому что картон все-таки может быстро прослушать свой срок службы. Даже видно, вот, картон, цвет картона. Вот если бы обклеили бы хотя бы скотчем с двух сторон, было бы здорово. И еще бы упаковку сбоку, чтобы они не могли выпасть, потеряться. Так, плюс, обозначение прям здесь. То есть упаковка не просто можете куда-то деть или даже потерять, а эта упаковка, она будет с вами. Вы можете смотреть значению Минус. Невозможно понять, какая картинка, к какому обозначению она относится. Очень сложно догадаться. Второй минус. Я буду, я буду говорить плюсы-минусы, но считать только минусы. Для меня это важно. Итак, я первый раз купила вот такой пасьянс египетский. Картинки красивые, мне нравится. Вот художник постарался. Ой, это не подходит, значит другой что-то подходит. думаю совместить, сейчас показать. А вот фронт То есть они складываются очень быстро из двух половинок. Вот из двух половинок уже вот красивая картинка, очень красивая картинка. Прям так все пририсовано, качественно. Мне нравится, как пририсовано. очень нравится. Так. Давайте теперь по номерам. Кстати, обложка вот такая. Они тоненькие, очень тоненькие. Но ну, не, не как прям бумага. Ну, такой плотненький картон, но для меня они тонкие. То есть они могут быстро вот и погнуться, и порваться могут быстро. Достаточно. Быстро могут износиться. Так вот. Кто как называет? Кто-то рубашка, кто-то обложка, кто-то говорит лицевая сторона или изнаночная сторона. Но ну, я буду называть это как... Не как одежка. А как обложка давайте. Вот, вот такая обложка. Цифры так пририсовали. Еще с тенью. Все так цифры сделали. Вот такая вот обложка. Можно было бы еще намного лучше. Больцветную. Ну, кому как нравится, наверное. Ну, в принципе... Обложка нормальная. Как бы самое главное, это и не обложка, а что, что внутри. Итак. Плюсы, что они пронумерованные. Вот. Давайте тогда я вам все буду показывать циферки. Вот, чтобы смотреть каждую. Вот, пронумерованные. Считать самой не надо. Что самое, да? Легкое и удобное. Просто глазами смотреть. Все ли цифры на месте. Ну да, так проще будет найти, какая потерялась. Если вдруг какая-то упадет, потеряется, забудете ее поднять со стола. Из рук у вас она упадет. Он сложно будет. Догадаться, какая. Тут по цифрам можно разложить, посмотреть и понять, какая цифра убежала. Итак. В этом плюс то, что цифры. Теперь будем смотреть уже, что внутри. Когда мы открываем, смотрим. Вот. Плюс. Очень красиво, все прорисовано. Вот, правда, мелкие детали не прям так хорошо. Не прям так вот. Качественно. Ну, сами картинки, они очень красивые. Давайте вот так показывать сами картинки. Ну, и заодно и собирать. Да. Заодно и забирать вас. Самые картинки, они красивые. Все цвета есть. Опа, да? Тут есть предметы, люди изображены и животные. Ой, я, наверное, не говорю номера. Первая, вторая, третья, вот, четвертая. Четвертая. Их надо в пять складывать. Вот это даже написано в описании. Так, да, по пять, карты 4 ряда. В принципе, вы сами еще можете решить, как вам удобнее складывать, каким рядам, сколько. Ну, это, можно сказать, классическая, классический расклад. Так, 6. Даже точка стоит, чтобы не перепутать. Тоже вот. Картинки. Пририсованы хорошо. Разноцветные, цветные. Картинки красивые. В этом плюс. Ну, минус, я сказала, что. Ну, тут хотя бы цифрок нет, что можно было на обозначение найти. В этом, конечно, минус. Ну, это второй минус. Так, это 8 у нас. Девять тоже точка стоит, чтобы не перепутать. Так. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. 13. Вот фазл. Когда вот рядышком, двенадцать, 13 и так далее. Вообще, вот рядом цифры, это точно на сто процентов будет совпадение. Конечно, еще подсказка. Когда вот так вот, если закрыто раскладывать, а потом переворачивать. можно сразу посчитать, сколько будет подсказок. В этом плюс. Так. Семнадцать ряд я вам покажу как всегда не влезает 19 а так в описании абсолютно все какие тут нарисованы подсказки они все здесь есть и так давайте если посмотрим внимательнее вот первое и пятое предмет видите да я тогда говорила что можно их смотреть вот то есть если берем, они будут совпадать вот пирамидки вот можно их соединить давайте покажу три пирамидки вот они совпадение смотрим не только где здесь совпадается, да? а еще смотрим вот здесь. Вот. То есть они между собой горизонтальны. Первый и пятый. Всегда первый и пятый в каждом ряду. И также сверху и нижний. Тоже с первого по четвертый. Давайте вот так вот я вам покажу. Верблюд, колонна, фараон, ожерелье. Тут много разных. Сейчас можно перечислять. Но если в описании не сразу можно понять, к какому относится рисунок, к какому обозначению, вот тут это вот сложно -то. А так вот, все картинки складывайте. Давайте еще вот так. Третий ряд. Так, давайте еще подниму. Что-то хорошо, четвертый ряд. Вот если даже брать, например, давайте вот здесь вот. Первый и четвертый. Вот, давайте покажу. Вот, так. вот совпадение. Не только по горизонтали, но еще и по вертикали. Совпадение. Когда они все, вот их все примешать, а ну, перепутать. Сложно сразу их увидеть. Именно сложно увидеть виде совпадение. Плюс еще в том, что вот две картинки, они все соединяются. Вот абсолютно каждая картинка вот, ищет свою половинку. Но когда вот все путается, вот сложно их сразу увидеть. Это надо вот так вот, если мы берем, ну вот это да? ее и надо вот так крутить, крутить и какой стороне она больше подойдет. Вот так, так или так. Также можно и не заметить. Бывает совпадение и тут, и тут, и тут. Так. Сам фон красивый, как песок. И такая прям... Не то что атмосфера, а сама тема рисунков. Очень такая цветная. Очень красиво нравится. Вот в этом плюс. Также плюс вот фон. Сразу видно, что похоже вот что египетская. Сами рисунки. Цвет фона вот как желтоватый. Ну, как песок. Светло-желтый. Смотрим не только вот здесь, да, вот, вот э, вертикально-горизонтально. Но еще обязательно смотрим первые и последние. По горизонтали и также по вертикали. Первые и последние. Получается первый и четвертый ряд, первый и пятый ряд. Вот совпадение. Но даже если тут посмотреть, вот везде это будет совпадение. Вот. Совпадение вот так везде. Абсолютно везде совпадение. Если даже посмотреть, все картинки они совпадают. Нет половинных картин. Я думала почему-то, что если здесь будут совпадения именно вот тут, то по бокам половинки остаются и у них нет совпадения. А оказывается есть. Есть совпадение. Совпадение есть. Плюсов много. Кстати, углы. Углы могут гнуться. Вот. Ну, потому что из картонной, из бумаги сделано. Так, сейчас. Ну, вот, из бумаги будет быстро изнашиваться. И я думаю, что также нужно будет сделать скотчем. Отклеить полностью. Прям вот Полностью. Со всех сторон. С этой стороны. С этой стороны. Абсолютно. Прямо вот каждую. Каждую сторону отклеить. Уголочки хорошенько, чтобы не портились. Плюсов много. Минусов. Для меня лично минусов. Две, два минуса. Первый минус, то что они спокойно могут упасть из упаковки. Именно по бокам. Если плохо, например, хочет держаться. От, от, отклеится и все, и упадет. Вот в этом минус. Либо самой надо доделать упаковку. Вот сюда какую-нибудь бумажку ложить, чтобы они не упали, не потерялись. Плюс то, что еще. Количество не такое большое. Оно будет достаточно. Нормальное количество, я бы сказала. Вот. Также перемешивать их легко. Можно даже и так перемешивать. Достаточно удобно. так Всего два минусов. Это вот недоделанная упаковка. Недооформили. И также не, не дописали описание. Могли бы вы вот тут вот цифры поставить рядышком, и вот здесь цифры, чтобы сразу искать, И вообще бы могли по цифрам вот так сделать, и сразу можно было бы на цифру посмотреть, уже тут посмотреть описание. Было бы очень, прям очень было бы удобно. Можно, конечно, самое все это переписать, цифры само везде поставить, потом скотчем обклеить и использовать. Возможно, я так и поступлю. Пока еще подумаю. А так использование очень хорошее, удобное, мне нравится. Но тут лично для меня два минуса. Даже три. То, что вот из такого же непрочного... Ну, не то, что непрочное, но дело даже не в этом. Дело в том, что они могли бы хотя бы скотчем обклеить. И вот я это сделаю, чтобы полностью не испортились, чтобы долго прослужили. А я знаю, почему сделали именно так, чтобы потом, когда они испортятся, порвутся, погнутся, стерутся картиночки, чтобы новые купить. <laughs> это баланс. <laughs> то есть не до конца хорошо качественно делать, чтобы поломалось, испортилось, чтобы можно было прийти и еще раз новую приобрести, купить. Но если кому нужно, чтобы надолго, то можете воспользоваться моими советами. Обклеить скотчем. Можно даже дописать, чтобы быстрее смотреть значение. Так будет даже удобнее самим написать описание. Ну, именно по цифрам. А так все в основном очень хорошо. Лично к этому пассиансу, к египетскому, у меня три минуса. И оценка, соответственно, у меня будет три. Потому что тут еще мне предстоит. Не то, что надо этой... над этим пассиансом работать, да, над этими картами. Комплект. 20 карт. Над этими картами работать. Маленькие мини-карточки. Дело в том, что неудобно. Не, в плане все удобно, но не до конца все так прям удобно, чтобы было идеально. Не потому, что придется обклеивать раз. Два придумывать вот тут вот, чтобы, если вдруг с собой брать куда-либо, обязательно вот вот эту большую упаковку такую, да, сюда ложить, а уже вот сюда добавить бумагу, картон какой-нибудь, чтобы не выпадали это два. И третье надо будет сделать удобное описание по цифрам, где рисунок поставить цифру один и написать свое описание. Вот. Ну, такой пассианс я покупать больше не буду, потому что я уже купила, и пассианс этот египетский у меня уже есть. А так мне удобнее хранить. Вот так вот сразу я храню. Тут описание. Писание карточки. Не знаю, кому будет так удобно, тоже хранить. Правда, вот эту упаковочку тоже отдельно надо брать вот. для хранения. Ну, по крайней мере, для меня сейчас так удобно. Для меня удобно так. Не знаю, кому как будет. Но лично этот посиян мне нравится. Египетский посиян очень хорошо разрисован, нарисован разными цветами. То есть не просто там какие-то несколько цветов, а именно много цветов нарисован. Очень красиво, мне нравится использовать. По размерам я не измеряла, я, наверное, потом буду еще делать полный прям конкретный обзор. И прямо измерять, чтобы могли видеть, понимать, сколько сантиметров. И также, когда я уже приделаю, будет уже готово именно к моему использованию, как мне будет удобно. Я все покажу. А так вот, бегительский пассианс. Всем пока!